Здорово! Это обзор от Мопорк, я Трэш, и сегодня я предлагаю вашему вниманию нечто особенное. Игру, в которой нет сценарного влияния, так как вы создаете ее сами. Игру-социальный эксперимент, где поступки каждого игрока будут влиять на глобальную экономику. Представляю вашему вниманию Versities, самую крупную социальную стратегию на Android-платформе. Основная цель Верситис с обычного клерка – дорасти до настоящей акулы бизнеса, управляющей СМИ, законами и жителями города. Выбрав свой город, вы окунетесь в огромный мир из тысячи игроков, каждый из которых, как и вы, создает свои товары, строит бизнес, участвует в политике, ведет газеты или просто ходит на рыбалку. Цены, валюты и заработная плата зависят от общего баланса, который создают живые игроки. Выбрав партию, ты определишь дальнейший вектор развития игрока. Каждой партии движут свои идеи, каждый вносит свою лепту и предложение в развитие партии, и со временем ее лидер сможет побороться за место мэра. А быть может этим человеком станешь именно ты. Заручись поддержкой других игроков, побеждай в честной битве или веди грязные политические интриги с подкупами и шантажом. Ну а когда ваша партия придет к победе, вы сможете менять город, влияя на ее законы, бизнес и экономику в целом. Кроме ежедневного рабочего дня, вам придется тренироваться в зале и повышать выносливость вашего персонажа. Ведь помимо стратегии, вам предстоит вступать в реальные бои за город с другими игроками. Это все лишь малая часть жизни Верситис, и при всем при этом разработчики не останавливаются на достигнутом. Каждый может вносить свои идеи и предложения, которые дополняют и улучшают мир игры, делая его еще более приближенным к реальной жизни. В общем, если ты ищешь серьезную экономическую стратегию и не боишься ожесточенных сражений за лучшее место под солнцем, то Верситис тебе однозначно понравится. Игру, в которой нет